Я хочу рассказать о транспортных аналитических сервисах компании TomTom, -tom, которые используются по всему миру, и о некоторых практических кейсах их применения, каких практических результатов они помогли достигнуть. Традиционно значит, компания TomTom -tom является поставщиком технологических решений для рынка геотехнологий. Ведущими нашим потребителям являются автопроизводители, которые используют э, навигационные приложения, цифровые карты компании TomTom. -tom. И сейчас это более современные решения типа поддержки, помощи э, водителям привождения вождении системы AIDAS. Вот. Кроме того, мы сотрудничаем с бизнес-компаниями, которые разрабатывают навигационные приложения, логистические э, приложения э, для служб доставки, перевозчиков, э, облачных услуг интернета вещей, ну и большой группой наших пользователей, хотя не главной, являются водители, которые пользуются нашими навигационными и маршрутационными приложениями. Комплексный э, по решений компании нашей – это и цифровые карты, навигационное программное обеспечение, э, транспортные данные, и сейчас это технологические решения, э, связанные с беспилотным вождением. Карты TomTom -tom выставляются в разных форматах. Есть специальные атрибуты для грузовиков, для электротранспорта. Они могут быть использованы в GIS-системах или использованы для навигации, маршрутизации. Для разработчиков у нас отдельные API-сервисы и SDK, которые помогают интегрировать данные и продукты TomTom -tom в свои решения и делать кастомизированные приложения для своих заказчиков. Но сегодня мы поговорим о транспортных данных, которые представляют большой интересный объем продуктов и интересны с точки зрения транспортного планирования и моделирования. Пользователи наших систем делятся своей геоинформацией, GPS-локацией и в обмен на это получают сервисы навигации там -то. Покрытие наших транспортных э, сервисов э, ⁇ это 80 стран по всему миру. У нас более 600 миллионов подключенных устройств. Мы обрабатываем большое количество треков. Э, привязываем э, каждый трек к конкретной полосе, поскольку позиционирование очень точное, основное ⁇ на и или у на нас локации. Вот. Кроме того, мы это обязательно аноминизируем, строго соблюдаем конфиденциальность наших пользователей. Э, Аккумулируем данные и на основании их выдаем разные транспортные продукты в данных реального времени или исторических транспортных данных. Данные реального времени в системе Том-ТОМ обновляются каждую минуту и содержат разные слои. Сейчас я покажу вам буквально демо живой системы. Это визуализация нашего трафик API, в данном случае это город Новосибирск. Вот тут текущая ситуация, данные буквально вот каждый раз обновляются. Для каждого дорожного сегмента мы видим э, текущую скорость, скорость ситуации free flow. Это когда э, нет никаких препятствий движению, это обычно в ночное время. Вот текущее время в пути для данного дорожного сегмента, время в пути по ситуации free flow и confidence level, то есть достаточно лимитин треков для этого дорожного сегмента. Кроме того, доступен слой инцидентов, в данном случае в Новосибирске не так все плохо. Вот видите, такие трубочки появились. В качестве инцидентов мы определяем какие-то заторы, э, задержки, могут быть вызваны перекрытием полос, дорожными работами, э, ДТП. Вот, но эти данные доступны в реальном времени по всей России. Вот попробуем как-нибудь... Ну вот в Омск, например, перейти, посмотри, что сейчас происходит. Но ну, тоже не так все плохо. Вот. Также видна информация по всем дорожным сегментам в этом городе в текущем времени. Ну, для сравнения, если мы пойдем в Москву, то, наверное, да, вы видите уже здесь более заторная ситуация на настоящий момент. Так, ну возвращаясь к моему рассказу, вот эти данные в реальном времени можно использовать в каких-то своих технических решениях, системах, они доступны через API. И кроме того, мы аккумулируем исторические данные, их в архиве, они позволяют анализировать, что происходит в исторической ретроспективе. Значит, Это продукты, которые доступны через портал МУВ. например, TrafficStats – это статистика дорожного движения, там исторические данные представлены, можно выбрать какие-то участки, проанализировать по ним ситуацию. Также это анализ корреспонденций – и информация в реальном времени – это мониторинг маршрута, анализ перекрестков, новый продукт, о котором я немножко потом попозже расскажу, и журнал дорожных событий. Это журнал, в который наши коллеги или доверенные пользователи э, заносят все плановые перекрытия или какие-нибудь дорожные работы, э, и они автоматически появляются в системе том-том и э, доставляются пользователям наших навигационных приложений. Значит, продукт TrafficStats, вот здесь вот ссылочка есть, муфтам, том, можно зарегистрировать, попробовать его в тестовом режиме прямо на портале. Позволяет этот продукт выбрать какую-то пользовательную область или маршрут, посмотреть ситуацию на этом маршруте, выбрать период по датам, периоды по времени, детализация по времени может быть очень небольшая, каждые 15 минут, в принципе, и можно проанализировать скорость и время пути на всем выбранном участке. Таким образом, мы можем видеть, какие узкие участки на нашей сети, какие э, заторные характерные области, в какое время они возникают, проанализировать э, влияние тех или иных факторов. Например, это может быть э, там, тот же самый локдаун или, например, какие-то погодные условия, или мы изменили что-то в нашей инфраструктуре и проанализировали ситуацию до и после. Э, скажем, мы поменяли светофорное регулирование или какие-то схемы движения поменяли, и мы видим как это повлияло на существую транспортную ситуацию. Кроме того, в TrafficStas доступен отдельный э, слой, так называемый Traffic Density, то есть мы видим плотность наших треков. А это, безусловно, не все треки, э, вот, но для анализа, э, так сказать... Э, Относительных изменений это вполне достаточно, более того, мы имеем понимание, что, скажем, в России в крупных городах мы видим примерно каждый пятый автомобиль в своей системе, то есть таким образом можно понять, какое реальное было количество треков на этом участке, какой, какая плотность движения была в то или иное время. Также продукт TomTom ton audio с это матрица корреспонденции. Здесь можно выбрать какие-то маршруты или сконфигурировать их вручную на карте на портале, или загрузить в виде шейп файлов и проанализировать поездки между этими районами. Значит, все это основано на FCD-данных, на GPS-данных, очень точное позиционирование получается. Но, естественно, это только автомобильный транспорт, то есть это не пассажиры. Вот, соответственно, нужно иметь понимание. И если мы хотим как и пассажиров оценить, то нужна дополнительная информация. Также тут можно выбрать районы по периодам суток, какие-то периоды. Вот, и доступны дополнительные там данные, там, длина поездок, время распределения поездок в течение суток. То есть вся эта информация доступна в отчетах на портале, можно также протестировать. Есть продукт, значит, мониторинг маршрута, про который я рассказывала. Это, это мы выбираем маршрут э, какой-то, в данном случае вот у нас здесь маршрут простой на дано объездной, может быть, какой-то для нас ключевой, например, скажем, кольцевая магистральная, на которой очень важно в реальном времени видеть, что происходит. Здесь данные обновляются каждую минуту, если образуется вдруг пробка, мы очень быстро видим результат возникновения этой пробки. Это можно на различных участках увидеть дорожных сегментах, где у нас затрудненное движение, вот, и какие-то принять активные меры по управлению. То есть примеров применения таких данных очень много. Это не только транспортное планирование, только, не только моделирование, вот, может быть какая-то аналитика. Анализ конкретных участков, зон, территорий, пропускной способности. Вот. Ну и в реальном времени можно осуществлять мониторинг дорожного движения, оптимизировать управление дорожным движением, влиять на светофорное регулирование, детектировать какие-то нештатные ситуации. Например, значит вот этот кейс, который был в Брюсселе в 2020 году, там в связи с пандемией было открыто очень много велосипедных временных дорожек, и, значит, эти хотели проанализировать, как эти велосипедные дорожки повлияли на общий характер дорожного движения. Вот у них были данные исторические, том-том, с портала МУФ, и они могли проанализировать до и после, что изменилось, и какие дорожки можно было оставить как постоянные, и которые не катастрофическим образом изменили транспортную ситуацию. Ну, кроме того, например, у них был во время саммита Евросоюза случай, когда им нужно было перекрыть парк, и там создать пешеходные зоны, и они увидели, как распределялись корреспонденции в результате этих перекрытий. А недавней их инициативой было создание зон с низким скоростным режимом для повышения безопасности. И опять же, они с помощью данных том могли принять обоснованные решения и выводы, сделать, насколько эти меры были эффективны в смысле, насколько они не ухудшили транспортную ситуацию, потому что, конечно, снижение скоростного режима – это всегда не самое популярное. Другой интересный кейс – это провинция Фрисланд, которая поставила своей задачей снизить количество пострадавших ДТП до нуля. Для этого они сделали так называемый safety-модуль, модель безопасности, которая включала в себя ГИС подоснову базу данных по случаям ДТП, которые были в регионе, информацию о скоростных режимах существующих, и данные том были также подгружены в фактических скоростях транспортных потоков. Но в результате они смогли принять обоснованное решение, где там можно изменить схему движения, внедрить, может быть, раунды-бауты, светофоры поставить или поменять схему регулирования, дорожные знаки какие-то поставить. Вот. И доля пострадавших снизилась до 5%, то есть большое достижение. Но одним из недавних кейсов, которым мы очень гордимся, это значит, проект в Йорке которое мы сделали, вернее, не мы сделали, конечно. Это было, сделала э, компания ПТВ с использованием данных ТомТом, э, данных реального времени. Они использовали э, продукт ПТВ «Оптима», который был установлен в Центре дорожного движения. И задачей э, этого проекта было уменьшить заторы, загрязнение окружающей среды в городе. Значит, использовалась модель реального времени. Это вот то, о чем сегодня говорил Питер Мель. Э, использование модель актуальных реального времени, это все более и более становится популярным трендом. Вот. И источником данных служили данные реального времени компании ТомТом, -том», которые передавались на всю улично сеть Йорка, и модель позволяет прогнозировать э, ситуации в случае возникновения каких-то нештатных э, ситуаций, например, там ДТП, которые детектируют сразу же данные с помощью данных ТомТом, -том», вот. и позволяет принять обоснованные решения, то есть уже для поддержки принятия. Решение, оперативного управления, информирование водителей, изменение светофопного регулирования. Продукты компании Том Том доступны на портале разработчика и на портале Мовка, про который я уже рассказывала: куда можно зайти и все потестировать. Вот. И, значит, Junction Analytics это новый продукт, который вышел буквально пару месяцев назад. Он позволяет выбрать какой-то перекресток научно-дорожной сети и получать по нему информацию в реальном времени именно на этом перекрестке. Все эти данные основаны полностью на fcd данных про которые я говорила. Сейчас попробую еще одну показать вам демо. Вот это, значит, у нас перекресток в Санкт-Петербурге, площадь Мужества. Мы, значит, для конфигурируем нашего перекресток мы задаем какие-то определенные... Approach, то есть, это вот подъезды к перекрестку в данном случае, вот выделены и прочее, то есть, по непокоренному проспекту. Вот, и ä, мы видим информацию о текущей задержке при пересечении этого ä, подъезда, характерной задержки в это время длина очереди, причем длина очереди может быть ä, больше, чем длина самого и прочее, и, соответственно, больше, чем длина зоны детектирования. Ä, транспортных детекторов на этом перекрестке. То есть мы видим реальную длину очереди которую мы по тому затору, который мы определяем. Вот. Потом общая э, плотность, э, интенсивность движения. Интенсивность движения, естественно, мы оцениваем косвенно, потому что мы не видим весь трафик, мы видим какую-то долю. Но мы стараемся как-то более взвешенно это оценивать и работаем над тем, чтобы эти данные были более надежными, хотя они и косвенные. Также время в пути по этому перекрестку, время по ситуации фрифлоу и количество остановок. Очень важный такой тоже критерий перекрещения перекрестка. Часто задача стоит, чтобы вся очередь поезжала на один цикл светофора. И, соответственно, если количество остановок выше 0,5, значит, то, по крайней мере, каждая вторая машина у нас остановится при пересечении перекрёстка, и наши светофорные циклы не оптимальны. Вот. но всю эту информацию можно увидеть в реальном времени, вот. и аккумулированы также данные за последние 24 часа, например, для задержки, или, например, для, для длинной очереди. Мы видим тут какие-то скачки очереди, видимо, какой-то конкретный затор возникал в этот момент. Вот. также этот продукт можно протестировать, он доступен для разных перекрестков по российскому региону. Вот. По России компания TomTom -tom, очень рада тоже работать. Мы являемся глобальным партнером BTV, работаем на многих проектами совместно по всему миру. А в Казани недавно мы стали также партнерами с компанией Symmetra. И мы надеемся, что компетенции и технологические наработки компании Симетра в сочетании с теми продуктами, которые предлагает том-то могут способствовать каким-то технологическим прорывам и новым решениям, специально адаптированным для российского региона.